Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Фрункс. Мы видео смотрите 73% в поэтому подписывайтесь или мы не начнем Подписывайтесь. Э, под стран. И заходи в описание, там будет э, Яндекс .Дзен. тоже подписывайся на него, что если заблокирует YouTube, чтобы ты налгло видео или заходи в ссылку о канале. Новенький, готовенький, новенький ты. Как тебя зовут? Никита тебя зовут. <пирает> Мы тебя тут притянем. Надо <пирает> тебя... <пирает> ладно. Садись ко <пирает> мне, мой верный... Верная Привет! птичка. Птичка, ко мне. Птичка. Ля, ля, ля. Ко мне, мой верный <пирает> птица. Да, они сейчас за девушку, они Как зовут? Птица зовут. <пирает> Это птица, не лезть. Это мне к тебе срочное а послание. А это мои питомцы. Это Варсик. А мне к тебе срочное варсик, послание. Ой, не птица, братан, Ииска. здорово. Выведи, пожалуйста, своего брата. Ты... Брата, а мне к тебе Ты... срочное послание. Какое уже послание? От, От Маджести. От Маджести. Не заклинания, я вот здесь упаду. Ну, давай, давай, давай, давай. Чего, чего, чего? Говори уже быстрее. Птица, а, кажется, только, Когда вот эти все выйдут? Так, цап, цап, цып цып цып, цып, цып. куда тебе прицепить. Ладно, мы а -а а... Как? Чё? О, всё. Сейчас, Сейчас подожди, Я Сажу разно... попугая. Ч, давай, попугай. Туда-туда. Попугай, птица. Давай-давай. Все, я посадил своего попугая. <к...​> так, все. Я готов. Этот, Адриан... Тебя, возможно, убить, а ну ладно, ты, может, поговоришь. Так, ты ушел куда-то, я чуть знаю, куда ты ушел. Давай поговорим. Я здесь. Все, надо. Mm -hmm. Че, больной, что ли? Ну, mm -hmm. <существуют> не бесишь. Пая. Меня достало уже так пугать. Mm -hmm. я тебя обиделся. Да, sí, да можно просрать всю шкатулку чудес. Это... Ой, я... нет, ну ладно, ну ладно. Тот неопытный, ну ты уже сколько лет. Храни ты, просрал ценную чудес. Это вы! А не wow. я. Я тут, причём я вообще... в городе не был. Я вообще, я, просну... я проснулся, я помню, что я проснулся. Я даже не помню, что было сейчас до этого. Я помню, мы приехали с похода. Вы все разбежались. А потом я что-то куда-то зашел, и меня кто-то грохнул в красном. Ну и потом я проснулся там, возле дерева, закопанный. Ну, надо защиту получше себе придумать. Ну так вот, короче, да, теперь... поздравляю, вы прошли первый уровень всего. А вы больше остальных не сможете поймать. Удочка поломалась. Пока. Вот сами расшифровывайте, как это приводится. М -м, ты думаешь, я понял? Удочка сломана. А -а -а. Это значит, мы больше не сможем куда-то ездить. Все, значит, нам надо строить какой-нибудь измеренческий портал. Потому что это вот это пирог хреново вообще не работает. Тёма Филин дал, но она работает никуда, не туда, куда нам надо. Она работает только... А -а -а. О, о, о боже. Работает только в три измерения. То, что... Поэтому нам надо изменить. Ну, портал. можно, в принципе, построить магическую, но мне нужны энергии. Мне нужен что-то большое и заряд энергии. Ну, допустим, силы к вами, если я поглочусь <тас> энергию, а может, мы просто Тогда Просто мы... закажем Можешь огромную батарейку. Потом. Или вон Зарядить у нас вода магический энергетический магический портал. Энергия Ты хочешь батарейки? Энергия, да, нужно же магический. Слово «магический» задумайся. Если взять И энергию квами, аквами — это сама энергия. Тогда мы сможем... Вода — это тоже энергия. Так, но не магическая. Так без разницы, чем да. портал заряжать. Нет, разница М есть. Нет. Представь. А, машину нет. ты можешь... За... Машине нужно электричество. Машину времени. Нет, машину ты времени. не можешь машину водой затопить. Залить. Нет, вместо я бензина. Могу... Ток сработать, и все и вот и будет у тебя и ток, и электричество, и вот и ну, конечно. Короче, если построить портал, то только с магической энергией к вами. У нас ну, к вами у нас не есть. Густо. У нас к вами есть. Конечно, не густо. Одна военная чтобы зарядить. все У нас не густо, у меня только три к вами. Молу, Калки и Лири, а это не густо. Еще у меня такое предчувствие то, что барашник скоро найдёт свои камни Знаешь, скоро мы не сможем Но путешествовать, не потому что скоро мы идем, Скоро же у нас экзамен И мы скоро пойдем это... В... Поэтому Летом. надо побыстрее забрать всю шкатулку. Вот так вот. Вон туда. Вон туда. А, если бы ты... Какой у нас есть один из самых мощнейших талисманов? Который может выпустить на Может, нам, нам нужен будет САС процентов, потому что САС может все время перемотать. Адриан. И вы можете Как вы исправить. спасли Эмили? Как вы спасли Эмили? С помощью тали э, талисманов двух талисманов. Трех. Это Руар, это Орика и это.. Орика не было, ты рассказывал, Орика не было, был Зиги. Зиги, вот, точно. Э, был, как талисмана, у тебя ведь нету ихних, у тебя есть только Квами, а талисмана нету. Талисманов нет, так, нет не но Квами есть. Ой. Как ты думаешь, он забрал их? К квами, К квами, да нет, я не думаю. Так, мне нужны они, чтоб я их за... Я с помощью буквально Руара и Зиги смогу контролировать <толес> <толес> энергию. И если найти заклинание запечатывания хорошее, можно запечатать их. А может, мы просто Эмили возведим, и она нам поможет. Эмили, чем нам поможет. Mm. Думаешь, Эми Баг чем-то нам поможет? Mm -hmm. Да, Эми Баг самая лучшая супергероиня. Согласен. Короче, короче рассказывай свой план. И нужна будет сила к вам. Лара и Сики достаточно. Также если у меня есть идея, то что если найти сосуд то можно запечатать к вами, и тогда можно использовать их сил. Логично, логично, логично, логично, логично, логично. Ну, мне кажется, Руару не я понравится найду. тесное пространство. Они создания ну, то есть, они всю жизнь были в талисманах. То что-то им не понравится? Да не знаю. я найду, попробую найти какой-нибудь сосуд... Ну ты все равно подойдешь, что ладно, я пойду. Иди уже. Пока пойду делать через чужие порталы. Ты не мог видеть Пруара, потому что он у меня находится. Ну хотя. А когда Они могут гулять. А трям какие тебе все такие кваночные. Короче, нам надо главное запечатать руары и зиги в какой-нибудь сосуд. В любой, допустим, сильное украшение. В те же браслеты. Угу. Можно запечатать их. Ой, а ты кто? Ну и тогда мы сможем использовать их силы. Че ты отглапаешь? Это Слушай, тоже, видимо, бедный может. руар. Это ты бедный. Какой бедный руар? Понимаете? Калки, Мулу. Они и так находятся в талисманах. Они запечатаны в них уже с самого начала. Так и они, но только талисманов, только талисманы их не фигпа нигде. Вот, а если. Ну, да, это еще мышь. Я забыла, то, что тут новенький немного. Нет. Нет, нам надо сейчас построить сейчас портал. Такое... Кстати, найти поводок. Ну, давайте подумать. Нужно хорошее Шура, место. Кругом про... Кругом... Ладно, я... А я... Есть у меня одно место? А я... Пойду... Адриан, место, где чаще всего трансформируется. Канализация. Да нет. нет. Большое место, домогресс. Там же все равно использовался камень чудес много раз. Там есть энергия, с помощью которой заряжают Эмили. Это стали уже. Ну да вот именно. Можно использовать ее плюс силы вами, и зарядить порталы. Мы тогда. можем, знаешь, как сделать? Мы можем Эмили и использовать ее энергию, ну, эту, где она лежала. Там энергии на Хорошо, но для этого, ну, повторяюсь, для этого мне нужно тогда использовать уже... Чтобы можно было использовать ее наверняка, использовать силу самих талисман. то есть не так как тогда, как вы сделали, использовали самих к вами, а использовать трансформацию. Но для этого нужно запечатать к вами. Найду запечатывающее заклинание. А потом я пойду готовить... пока схожу в и спрошу, когда нам идти. А я пока пойду свяжусь с магией а -а -а. с школой. А -а -а. Не знаю, О, боже... Да, все помогли. Mm, тут ещё не справилась. После вампиров не справилась. Ничего. Это потому что талисман. А ну вампиры там. же это же не Акумы. О, боже, Калки, ты мне до инфаркта доведешь. Какая Калки? Калки у меня. Запечатан Толисмани. Да тут фейковый. Здравствуйте, миссия. Домок, не, когда я я отозвала Калки. Mm, Адриан, а что тут за семейство кошаков? Так, не трогай. Это не, не у нас дома. А где? Это улица вообще. Ты не знаю. Не родились. Ну Они все, родились. нам через три дня. У нас, есть, у нас есть три дня до этого. У меня, в принципе, есть Надо идея, идти. как запечатать. Ушел. Ну, такая идея не понравится, Диан. Мы стадиан. их не трогать, мы их, мы их вот сюда. Я как бы Андриан, слышу, и не есть минуту. идея, как нам запечатать к вами в украшение. Но она тебе не понравится. Конечно, мне не понравится. А чё ну, ты понимаешь, вампиры жили миллиард миллион лет? Ну, плюс-минус. Ну, как ты вот думаешь, знают ли они соклинания, особенно первородные вампиры? Ну, ну ты, ну поименно что я намекаю, воскресить вампира. Все, все, все, все, я не буду. Воскресить вампира. Короче, я пришел воскрешать вампиров. Каких вампиров? Слушай, я тебя сейчас воскрешу. Не переживай, я применю, я воскрешу только одного и воскрешу. Да я не трогаю их. Ну так скажем, кто у нас самый отважный, кто у нас самый отважный? Гордый, ничего не боится. Есть такой человек? Мастер Фу. Человек, который... Он пожилой. Ну, знаешь. Ну, ты, он тебе может еще вещануть. Ты, ты знаешь, ты такой гордый. Вот знаешь, пойдешь, я тебя за... Я, короче, все. Это я ты... тебя сейчас ты... запихну ну, туда. Короче... И... Движу твою жизнь и жизнь вампира. И короче, если э, uh -huh, умрет он, uh -huh. то умрешь и ты. А если умрешь uh -huh. ты, умрешь и он. Вот короче, ты ложись. Это прекрасно. Иди ты нафиг. Не, иди я ты. не могу. Если я умру, то тогда, то тогда кто вам поможет? Только я я умею, сам себе помогу. Слушай, я, говорю, а я тоже не тупой, знаешь. Нет, вот храбрый. Где ты? Я... храбрый человек, я жду тебя. Вот он, он. Вот он. Вот он. Да, пойдем. Я тебя зап... Я... Короче, ты полежишь несколько дней в гробу. Буквально да, несколько. станешь вампиром, и все, и пипец тебе, и ты сдохнешь. Нет, он не станет вампиром. Я уже кто не покусает. А мы пойдемте в ресторан сходим, да? А где это? Да, вы идите. Я езжу, если я вас пешу, он придет вас покушать. Ладно, все, можешь идти. Можешь идти, я нашел другую жертву. А где? хочешь О, пойдем. Я там канализацию Хочешь жертвой быть? Пойдемте в, в ресторан. Сейчас я покажу тебе. Только нужно будет мне превратиться в Ниси. Только короче, все. Так, это там. Привет, Андре. Там Андре. Андрей. Там Андрей. Не понял. Короче, вот тут... А помнишь тех Фамирах? Вот тут они лежат. Вот тут а Клаус, тут Евек. Там же в ресторанах. Вот. Они а ты... лежат вот ровно тут. И я хочу освободить одного, но мне нужно, чтобы кто-то ну, другой ты, занял его. Прыгайте. Панец, а если, допустим, Прыгай. он, умрет, он умрет, то умрешь. <связь> а если ты умрешь, то умрет, то он... Всё? ну, осталось вашу вашей жизни. У нас еще и похороны. Ладно, шутка. <связь> Пойдем. Так, это самый дорогой ресторан в этом ну, мире. Ну, если тебя загрызу... Хотя, погоди. Ну-ка, вылез могу... быстро. И картину и поставил. Очень... И думал, и да, я придумал, тут... планы я на жизнь. Вылетел с кухни Но, быстро. Правда, это... Вылетел. Олежа, олем, тут, короче, да. Максим, или как вот, да, он этот зовут. Макс. Макс, вот. Он, короче, у тебя тут на кухне сломал, сломал картину и всё, своровал. Вот, все. Все продукты питания. А, сейчас питания. я его оштрафую. А его я оштрафую. Да, цены, конечно, тут не смотри, не обращай внимания. Я пошлёпал. Я всё оплачу. Приятного аппетита. Хрем, хрем, хрем. Ням -ням -ням. Какая вкусная. Ой. Или Пахнет ты можешь платить. Пахнет, тело слабое. Ну, в принципе, сойдет. У меня недолго времени, как я понял. Не нужно идти в место, Лачи. Ну-ка, свалил, я тебе сказал. Быстро. Иди. Слышь? Самый наглый? Может? Как такое, может быть? Привет. О, Боже. Ты ещё тут делаешь... И чё? А, меня ваш друг освободил. И чё? Ну правда, связал свою жизнь его. Неважно. Короче, и... мы... это Олег. Не, мы телами ну, всё изменились. Олег uh -huh. сейчас спит, а я вот тут. А... Uh -huh. То есть ты хочешь... А кот с ума сошёл. Он, я сказал, ты не можешь сюда заходить. Сейчас я сгонюсь тебе из вампира. То есть ты хочешь, чтобы я заменил... Ну... Погоди, у меня Жай шкатулка день. есть. Какой тут пароль? Какой же тут пароль? Ты чё, собака? Извини, пока. Я тут просто заделываю всяких бражников. Открой двери, открой дверь, поже, спасибо. Так вот, а какой тут пароль? Дай Сейчас. дверь, дверь. Дай, я могу дай, дай. контролировать память. Могу память контролировать. Ладно, пофиг. Да нет, там просто так, дверь ну, заколотила, ну, он сюда все. не придет. У меня есть два браслета, которых я завершу к вами. И Ну, завершу к вами и приду к вам. Пока. Пока. Ладно, посчитай уже. Это пару секунд. Мне нужно тут буквально одно заклинание пойти. Да, мы тут. Рэп тут мультик спальтер да, на да. Все, пойдем Что-то не есть-то перезахотелось. Привет, Кира. Ладно. Я И так спущусь. Ребята, угу. а потом вот так спущусь и вот так. Ребята, из кого? Из кота. Угу. Не переживайте, на, на, на нем проклятие не может купить кровь. Так, и что? Угу. Я не уверен. Ты что слышал, Олег? Что слышал? Короче, клипс сказала то, что <связывая> она же мэр. Да. я с удовольствием да. вот. она же мэр, да. а она есть выше ее. как Вы его называют? Ли? президент. знаешь что, Знаю, что он президент что? сказал? что? А, во-первых он сказал чтобы нам построили магазин телефонов. сотовый магазин который вход будет стоить 5000 класс чтобы -у -у. войти в магазин заплатить 5000 У -у -у. и сами телефоны будут стоить ну 30 20 40 -у -у. вот и еще зау магазин замест того магнита прошлого того того того и самое ужасное, что никому не понравится. Он заметил то, что, что мы в этом городе все разбогатели. То, что у нас там миллионы, 3 миллиона, 2 миллиона. У кого-то там вообще пять. тысяч. Но мы же бизнес из... Да, и то, что мы вот такие бизнес-вумен из Москвы. Он сказал повысить цены в X3. А, ну, представим, мороженое, сто... мороженое стоит 50 рублей. 50 умноженное на 3. Это сколько? Кто у нас Много. такой математик? Это. Адриан. Что повтори. Адриан, ты же математик. 150. Делаем выводы из ключей. Смотри, как мы это нажимаем. Какой 1000 150 рублей будет. Так же, как всем. 150 рублей. Считай мороженое одно 150 рублей. А если добавить телефоны, которые будут стоить 30 тысяч? Или 40? 40 тысяч умножаем на 3. И все, и пипец. Вот. Короче, как-то так. О, баражник, привет. Как у тебя дела? О, слушай, Привет, граждан, у меня Ужасное настроение, но ну, ты это, ты думаешь, валяй сюда. Адриан, стоит мне сейчас идти проверять? Ты чё Где он порыбать? Я сейчас приду. Адриан, Адриан, я сейчас приду. Хорошо. Помнишь твой вампир? Он, он доделал свое дело, я сейчас приду. Мне нужно как раз таки посмотреть, насколько это хорошо будет работать. Ну, как я надеюсь, что О, это сработает. О, на рыбу. И Ты чё, О, ух ты прикольненько ну, мы сейчас проверим О, Я еще не знаю силы Зря ты напал на дверного Ты думаешь что... Слушай, Эй, Бражник, вкусный. ты где? Тут тебя да. еще дверной волн из Москвы а... О боже я Ты грица, серьезно Или... я ж сказала починили. Ну конечно, Олег, твой костюм. Слушай, чуть я напомню чуть... тебе то, что это поврежденный талисман, который, который неизвестно, сколько сейчас работает. А так же каприки, Ладно, я не... Поэтому пойду сейчас поищу есть, есть каприки. Да. да иди, а я пойду найду Бражника и, да, и навалю а ему. Вперёд и и е и сломай ему лицо. А, ну, иди. Не понял. Как у тебя две двиг... Как у тебя то я уже у меня глюки, да? Я так понимаю. О, О понятно. Ну все, навалял тебе говняжник. А так нормально? Эй вернись Ну, конечно, из -за, теперь из-за костюма этого у тебя сменился костюм, ну, нормально. Нормально. нормально. Да. У меня полностью стиль изменился. Именно. Да, да. Цвет волос. Ну, если вот сейчас ну и знаешь, что меня нравится? Вражник знает то, что... Вражник знает тебе, то, да. что у меня ко мне чудес. Ну, и что, пусть знают, когда приедет... О, когда... Э, вернем Талисман Баникс и вернем Талисман... Да. Но в принципе... Аккуратно. Адриан, ну такое дело, талисманы починить, это не моя не главная была задача. Моя главная задача, это было перенадиться к Клаусу. Вот и вали отсюда. А теперь, у есть, Адриан, у меня есть вся память Клауса. все, что он переживал. Реально? Есть, все, заклинания. все заклинания. Заклинания, как он запечатал к вами. Заклинания, заклинания... Да, с, хватит мне бить, задрал ты. Ну, понимаешь, да? Ой. Ой, упал. Вот это поворот. Козлы умеют высоко прыгать. Настолько mm -hmm. высоко, что даже все будут завидовать козлам. Mm -hmm. Козлы просто Некоторые ум... люди умерли. падают. Козы... И yeah. только слова не надо говорить. Ну ладно. Непривычно. Ладно, пока mm -hmm. браслет у меня, но силы, силы, силы тянутся. Я перепечатываю yeah. их в другой случай. Мовены из Москвы. Я тут человеку. Я сейчас сам? попробую сам применить Чему? это заклинание, только запечатать другого. Это что раз... такое? Ладно. Что ты тут делаешь? Как ты думаешь, Адриан, мне получится запечатать? Да, да. И да. Меня не держишь, Я значит. в тебя верю. Просто надо идти уже спать, потому что через два дня нам уже идти в школу. На... Будем учиться летом. Да, будем учиться летом. Ну хорошо, что мне Бобика сказ... нету сейчас да. в городе. И у нас остается только химия. А основных тех уроков не будет. Да, потому что они на дистанционке. Ладно, Дриан, я сейчас пойду применять а Ты это, иди иди, отдыхай. А я, я пойду, да, пойду я посмотрю телевизор. Кто хочет, пойдемте ко мне. Дверь у меня открыты. Включу телевизор, будем смотреть. Дети заперли. А, ты в лабиринт? Нет. Он у меня дома о привет Ой. у тебя дома да а что он у тебя дома делает Ладно, он на так все мне надо к себе в комнату к себе в дом Ведь неудобно пользоваться все буду сидеть тут телек смотрите Боже, сними этот, иди в ванну, быстро смой этот грим, меня бесит. Тупой грим, все, ты достал, колбец.